Всем доброго дня, с вами Алексей Федорцов И в этом видео мы пошагово разберем инструкцию Каким образом создать аудиторию Lookalike в рекламном кабинете Facebook На основании данных лид-форум Рассмотрим несколько подходов Во-первых, по лидам, которые были оставлены Во-вторых, по тем, кто хотел оставить форму Перешел к ней, но не заполнил и не отправил данные Итак, сейчас перенесемся на экран монитора и я на скринкасте подробно расскажу, каким образом, и покажу, конечно, как это сделать. Пошагово, постепенно, понятно и просто. Переходим. Итак, рассмотрим процесс создания аудитории Lookalike на данный лид то есть на оставленные вами заявки в рекламном кабинете Facebook. Для этого перейдем в рекламный кабинет Facebook. Один из способов — это перейти с личной страницы Facebook из раздела а, «Выбрать реклама» в выпадающем меню, «Создать реклама и «Отменить создание», и мы окажемся в рекламном кабинете. Проще, конечно, входить по, рекламной, по ссылке а, в закладках, которая у вас уже есть на существующий бизнес-менеджер. Напоминаю, что создание аудитории Lookalike возможно только, если у вас есть бизнес-менеджер. Если у вас аккаунт физического лица, то обратите внимание на видео, которое есть у меня на канале, каким образом из простого рекламного аккаунта сделать бизнес-менеджер, что нужно для этого сделать. Итак, выбираем необходимый аккаунт из бизнес-менеджера. Вот он, да, нужный нам. Этот аккаунт рекламной кампании, который мы проводим для продажи участков и домов, недавно выкладывал по нему кейс. Вот у нас есть 97 результатов, и, это, и именно эти 97 результатов нас интересуют. Мы сейчас не будем разделять их отдельно на участки, отдельно на дома. Нам важен именно интерес к покупке недвижимости такого рода, который мы будем оформлять в виде аудитории, которая заполнила уже эти данные. Итак, для того, чтобы создать аудиторию, ну, переходим в раздел «Аудитории». Мы Конечно же, можем создать эту аудиторию в процессе создания новой рекламной кампании, но мы заготавливаем их заранее, что было удобно. И при составлении рекламной кампании мы уже не тратили на это время и, скажем так, работали с готовенького. Так, нажимаем на кнопку Создать, выбираем именно пользовательская аудитория, потому что именно этот раздел позволяет нам. Создать ту аудиторию, которую мы хотим вытащить из взаимодействия с, нашими, с нашей рекламой. Так как в данный момент у нас большинство заявок идет именно с лид-форм, они целевые, имеет смысл использовать форму генерации лидов в качестве создания look-alike. Соответственно, ее и выбираем из всего этого списка действий. Напоминаю, что создание аудитории с помощью пикселя сайта, с помощью аккаунта Instagram и с помощью действий офлайн вы можете посмотреть у меня на канале в разделе про таргетированную рекламу. Так, идем в форму генерации лидов. Нам интересны все люди, которые контактировали с нашей рекламой и заполняли формы. То есть те, которые дошли до заполнения формы. Если мы перейдем, для начала выберем страницу, да, от которой нам необходимо составить. Дом в Краснодарском крае называется. Здесь у нас есть градация. Да, то есть Facebook нам предлагает людей, которые открыли и отправили форму. Это те именно 97 человек, которые у нас уже есть это уже лиды, да, люди, которые открыли форму, но не отправили ее, это вторая степень теплой аудитории, да, которым что-то помешало ставить заявку, но мы ее тоже будем сейчас создавать. И людей, которые просто открыли это, фу, эту форму. А мы сосредоточимся именно на этом и на этих двух, да? а За последние 90 дней оставляем период. А здесь мы можем и больше сделать. А, хотя нет, именно… А, это на пиксели мы можем больше сделать, да, на пиксели мы можем сделать 360. А пока у нас максимальный срок 90 дней, будем этим пользоваться. Но ну, у нас рекламная кампания работает две недели. За две недели мы получили 97 лидов и хотим выбрать коммуникацию. Нам нужно выбрать отправленные формы. У нас их две, да, форма участок и просто формы, которая для домов. Для домов и участков мы разделили рекламные кампании. Теперь нам необходимо выбрать, вернее, не выбрать, а вписать название аудитории. Сейчас мы создаем аудиторию на тех людей, которые заполнили эту, люди, которые открыли форму. И отправили форму. Включим, включим еще людей также, которые просто открыли форму, но не отправили. Так, у нас автозаполнение немного мешает нам, но нас не остановить. Открыли, но не отправили форму. И объединим эти две аудитории и создадим на них лукалайк. Назовем. Хотя, знаете, я передумал. Нам надо все-таки составить ту аудиторию, которую посмотрели, которую посмотрели а, наши данные. Я слышу звуковое уведомление. А, вижу, что у нас еще пришел один лид. Нам чат-бот говорит, что пришел еще один лид на наше новое направление. Ну ладно, поделился. Переходим к следующему. Итак, мы оставим только тех, которые открыли и отправили форму, чтобы составить по ним аудиторию. Просто назовем его Отправили, чтобы нам было понятно. И создаем эту аудиторию за весь этот срок действия. И создать похожую аудиторию сразу нажимаем. Смотрите, у нас в лид-форумах и в событиях пикселя, во всех событиях рекламного кабинета Facebook автообновление работает, То есть там не нужно заполнять заявки заново, создавать новые формы. На тех, кто снова заполнил заявки. То есть автоматически выполня... пополняется аудитория. Мы здесь выберем 5%. Страну установим Россия. 5% это соответствие, насколько они похожи на тех, кто заполнил данные по литформе. Обычно на широких аудиториях, которые уже отработаны, то есть если мы получали хотя бы там 300 конверсий, 300 заполнений форм, 5% мы не используем, мы используем 2 или 3% для того, чтобы четко ударить ту аудиторию, которая нам нужна. Сейчас нам нужно сформировать более широкую аудиторию и сосредоточиться на ней. Поэтому это мы оставляем. То есть вы должны составлять аудитории look не слепо, а именно исходя из тех э, потребностей, которые вам нужны. На данном моменте этапа развития рекламных кампаний нам они нужны здесь. Ну, Скажем так, у нас и по встроенным интересам в Facebook получаются очень хорошие результаты, а, но мы заранее сейчас формируем эту аудиторию конкретно в этом случае, в этом рекламном кабинете, в этом направлении, да, в этой нише. А, для того, чтобы как только нам дадут чуть, бюджет чуть побольше, 40 тысяч рублей в месяц хотя бы, да, чтобы мы запустили все аудитории и получили максимальное количество целевых лидов. Итак, форма генерации лидов. Напоминаю, что сейчас мы создаем только лукалайк -like на тех, кто открыли форму, но не отправили ее. Также выбираем страницу и выбираем формы. Итак, готово. По правилам русского языка нужно здесь поставить запятую и так готово повторяем повторяем и создаем похожую аудиторию на них похожую аудиторию здесь в этом случае мы сделаем 3 процента потому что нам бы нужно максимум получить этих ребят максимум похожих на них, да, потому что они практически в полшага от того, чтобы заполнить форму, оставить нам контактные данные. Выбираем Гео Россия. 3% остается, все окей. Вот здесь вот выборка, да, количество похожих аудиторий, это то, насколько мы хотим разбить ту аудиторию, которая появилась, для того, чтобы разбросать их по разным аудиториям, компаниям либо каким-то э, комбинированным образом использовать эти аудитории. Но ну, это не в этот раз. Да? Нажимаем «Создать аудиторию». У нас вот прогноз миллион двести человек. И мы видим, что Facebook начинает собирать у них данные. И э, мы подождем. До двух часов примерно занимает этот подбор данных. После этого аудитории, в принципе, сформированы и готовы для рекламных кампаний. И лучше один лайфхак. Да? Если мы сейчас создадим аудиторию на лука-лайк данных, по которым подтягиваются, мы не получим нормального результата по этим кампаниям в ближайшие сутки. Да? Но как только аудитория будет сформирована до конца, то есть Facebook собирает данные по, по тем данным, Данным, которым, данные по тем данным, которые мы ему предоставили. После этого он уже готов к показу этой аудитории на самом деле. И тогда мы можем со составлять компании с этой аудиторией, запускать их. А, и можем надеяться получить тот же самый результат, которым продемонстрировали лиды, на основании которых мы создаем аудиторию Lookalike. В принципе, на этом все видео завершаю. Если у вас есть какие-то вопросы по составлению Lookalike не только на основании Leadform, на основании Pixel, может, еще чего-нибудь, может быть, хотите какую-нибудь фичу по ВКонтакте, пишите по... под этим видео в комментариях. Да, Также можете обращаться ко мне напрямую в ВКонтакт и по WhatsApp. Ссылки на мои контакты я оставлю под этим видео